Я думаю, все из вас э, знакомы с, со смарт-подходом к постановке целей, э, когда цель должна быть абсолютно конкретная. Когда и что конкретное должно получиться у нас на выходе? Она должна быть измерима, сколько этого должно быть, при этом реалистично, то есть достижимо, реалистично, достижимо э, к данному времени. Э, э, и вот в комплексе у нас получается э, какая-то определенная цель. Не просто мечта, я хочу хорошо говорить на английском. Зачем? Чтобы ездить за границу. Зачем? Что ты будешь делать за границей? Общаться. С кем общаться? Ну, со всеми. С кем всеми? Где? То есть, и пока мы не начнем задавать себе эти конкретные вопросы на каждом шаге нашего ответа, мы не сможем сузить свою цель до вот такой смарт-цели. Примеры сейчас буду приводить. Но я хочу чуть так скажем, по шагам разложить, по этапам, как все-таки прийти к формулировке смарт-цели и что делать потом, когда цель уже поставлена. Куда идти дальше-то? Итак, нам нужно понимать свои потребности и свою мотивацию. Зачем нам нужен английский по жизни? Слишком глобально. Сейчас, в ближайший отрезок времени, для кого-то это 2-3 месяца, для кого-то это год, для кого-то это 2 года. Зачем вам нужен английский? Чего вы сможете достичь? Какой будет самый главный бонус, если вы сможете владеть английским? В каких абсолютно конкретных вы должны прямо прописать? Не просто подумать, а именно написать. И это я рекомендую вам выполнить как задание после вебинара, в каких конкретных ситуациях вы будете пользоваться английским языком. Несколько примеров приведу. Например, вам необходимо по работе отвечать по телефону на вопросы клиентов, которые вам звонят из-за границы, но при этом не являются носителями. Это уже конкретная формулировка вашей задачи, ситуации, в которых вы должны пользоваться английским. Вы хотите смотреть американские сериалы. Вот в основном американские, потому что их большинство, и вы делаете акцент на этом. Без субтитров можно добавить. Да? Без субтитров, не особенно напрягаясь, понимая, что вы не поймете процентов но тем не менее понимая достаточно, чтобы спокойно следить за развитием сюжета. Может быть, вам нужно писать письма по работе, и тут тоже надо дальше конкретировать. Кому вы отвечаете на чьи-то запросы, у вас переписка с коллегами. По, например, в теме маркетинга. Или вы организуете мероприятие, вам нужно подтверждать бронь, отменять, делать заказы. Что конкретно вы пишете по работе? Вы общаетесь с обслуживающим персоналом в поездках. С каким обслуживающим персоналом? Опять же, прописывайте очень конкретно. В гостинице, потому что сказать, там, добиться, чтобы починили кондиционер, не знаю, загрузили напитки в холодильник и прочее. С, с каким обслуживающим персоналом? Или вы хотите точно узнавать, что написано в меню, чтобы вам пояснили, но вы не знаете, как сформулировать эти вопросы. То есть это уже более конкретные задачи, которые вы перед собой ставите. Сдать какой конкретный экзамен, в какой срок, чтобы что. И когда у вас уже сформулированы те ситуации, в которых вы будете или уже пользуетесь английским, но вам не хватает ваших навыков, тогда вы сможете уже четко поставить цель, что именно вы хотите научиться на английском делать, какой дате, и, обратите внимание, какой уровень языка будет для этого достаточен. Вот э, в этом месте очень многие изучающие язык имеют не совсем верные представления, считая, что ну, чем выше уровень, тем лучше. Далеко не, не всегда.